Доброе утро, дорогие! Сегодня 21 апреля. У нас в гостях наш друг, много раз докладывавший коллега, доктор Цибулевский. Несмотря на то, что эта встреча далеко не первая, я очень прошу Мишу рассказать о себе. Есть немало людей, которые с вами не так хорошо знакомы, как организаторы семинара и э, минут через пять-десять после начала вы сможете открыть свое видео или презентацию и перейти к сути дела. А пока, пожалуйста, бестрепетно рассказывайте, хвалитесь своими достижениями и своими размышлениями. Пожалуйста, Миш. Э, спасибо, спасибо, Борис, спасибо Татьяне за Организация <смех> этого прекрасного, прекраснейшего. Это один из самых лучших семинаров, которые я знаю. Спасибо, Миш. Я попрошу господа выключить микрофоны всех, а камеры, наоборот, приятно будет, если вы включите. Да, пожалуйста, Миш. Вот. Но если в двух словах о себе, в школьные годы очень любил физику, там на олимпиадах, включая все чего-то занимал. Из тех не поступил, потому что в те годы не брали. Закончил МИД. Если ты, АИД, поступаешь в МИД, был известный лозунг в наши годы. Вот. Бессмертная шутка, да. Да. То есть стал инженером, это называется автоматика, телемеханика и связь. Сегодня это инженер по электрике или электроник путей сообщения, конечно же. Вот. А в Израиле уже кончил докторат, то, что называется исследование операций, методы оптимизации. Но мое устремление в жизни – это энциклопедические... Знания. Я так чувствую природу своего мозга, что мне это доставляет удовольствие соединять из очень разных частей человеческого знания. Ну вот там о спасении морей и Океана у меня есть презентация о землетрясениях. Ну вот в частности, вот эта тема, о которой сегодня я хочу говорить. Это «Как сделать наши города более хорошими для, для жизни?» Она, она получилась в, в развитии темы о том, что высока угроза землетрясений, и нам надо обновить жилой фонд, а раз уже обновлять, значит, его надо обновлять разумно. Это 800 тысяч квартир надо старых заменить, значит, построить около 2,5 миллиона новых ну, с, с, с течением времени. Вот, и присутствующий здесь Михаил Карповский был одним из центральных участников обсуждений, и Владимир Файнберг, и отсутствующий здесь, по-моему, Барух Ермолинский, тоже такой строитель-конструктор. А впоследствии вот секция в Ассоциации ученых Израиля, вот в частности, по инициативе Михаила Козлова и Аврума Шарнопольского, эта секция она продолжает свою активную работу, это как мозговой штурм. По строительным проблемам, вот то, то, о чем я рассказываю, оно активно обсуждается. И там есть YouTube-записи, вы все при, приглашены их, их смотреть. Вот. ну на, Наверное, да, можно переходить. Да, конечно. Миша, а я можно в двух предложениях сказать, как бы, каковы главные идеи, вот, которые нам следует извлечь из этих записей? А. А, да. спасибо, спасибо, Значит, тема моего выступления сегодня, ее можно было бы сказать, дать под заголовок «Маяковский против Чернышевского». Да. Кто знаком с русской литературой, которую в школе учили, Чернышевский мечтал о том, что люди будут жить в домах-башнях. Ну, а вокруг будут там сельские просторы и так далее. Но я не знаю, многие ли обратили вне, внимание, что у него одна из глав говорит о том, что а на зиму, на зиму, они ездили в дома башни, расположенные где-то там, на юге, и там было пустыня и море. Так что можете представить, что намек на наши места, возможно, там уже был. А у Маяковского мы знаем эти строчки, я, наверное, не точно процитирую, под мокрыми телегами рабочие, и, и губы шепчут "Вряд ряд, через 4 года здесь будет город-сад. А, да. но, но, но, но это, кстати, началось, для, для, для нас это началось от, от Маяковского, но на самом деле был английский архитектор, Который в 1898 году выдвинул вот эту мысль, что как, как ужасно жить в этих задымленных городах вроде Лондона. И нужно строить города, где люди будут жить просторно и ближе, и ближе к сельхозтруду. Совмещать одно с другим. Я не знаю, может. Михаил Карповский вспомнит название этого архитектора, это известнейший человек. По его проекту там пару городов в Англии было построено, потом и в других странах. Но это не закрепилось по той причине, что у людей просто нет ресурсов заниматься и городским своим основной профессией, и сельхозтрудом. А сегодня новая эпоха, когда роботы нам, могут нам очень сильно помочь, и поэтому к этим вещам стоит возвращаться. Но начну я как раз с домов-башен, которые альтернативные и очень популярные сегодня направление. Я думаю, по всему Израилю вы наблюдаете их возведение. Вот. Сейчас я... Да, уже уже можно, сейчас я попробую сделать еще ви видео, так, оптимайзфа видео. Последние годы э, в Израиле строится много э, жилых домов башен, домов порядка 30 этажей, чуть выше, чуть ниже. Еще стоит развернуть это тенденция Приобретает все больше размах. Казалось бы, города с такими башнями выглядят очень привлекательно, поскольку люди живут в башнях, а между ними есть пространство для газонов, деревьев и так далее. Хорошо, и человек видно. не чувствует никакой да кисноты. -да. Тут мы можем даже вспомнить Чернышевского. Что делать? Там, э, герои жили в таких домах-башнях, возделывали поля, а сами наслаждались жизнью в домах-башнях. И, между прочим, если обратите внимание, там есть такая глава, где на зиму они уезжали в домах башни расположенные в таком месте, где есть пустыня и море. Вот, боюсь, что уже Чернышевский давал домек на наши места. Так ли хороша эта тенденция? Давайте рассмотрим поближе. Во-первых, дома башни, они серьезно дороже. В них есть довольно дорогое оборудование, прежде всего. Это высотные лифты, которые, которых должно быть несколько, потому что, если один откажет, что людям просто нечего будет делать окажется западне также поднимать на большую высоту воду водопровод это тоже большая проблема и поэтому каждые 15 этажей в очень высоких зданиях нужно делать технический этаж где вот такие емкости и перекачка снизу вверх то же самое канализация имеет серьезные проблемы, а также э, мусоропроводы, мусоропроводы со специальной пневматикой и так далее. Довольно дорогостроющее устройство. Э, э, кроме, кроме того, нужно активную пожаротушащую систему делать. Очень серьезно. Поскольку пожарная машина к такому дому, она не особо подъезжает, да? даже если подъедет до 30 этажа, большая проблема достать. И эти системы тоже стоят значительных средств. Как жить на высоких этажах? Ну, с одной стороны, есть даже воздух. Что-то говорили? Я, я... я говорю, к тому же Тернышевский, кажется, не думал о ракетных атаках, да? А, ну да. Между прочим. А с другой стороны, ветер, он очень сильно увеличивается с подъемом от земли, поскольку трение об землю уменьшается. И большая проблема использовать балконы. В таких домах и порывы ветра они настолько велики. Вот один из наших участников нашей группы, Михаил Карповский, он жил в, такой, в таком доме и говорил, что в ветреный день он не мог открыть входную дверь. Вот. Поэтому в таких домах должна быть принудительная вентиляция, которая регулирует давление воздуха и не дает вот этим порывам ве ветра производить переворот внутри дома. В, в, в целом, учитывая вот все это вышесказанное, не, не только строительство такого дома, оно существенно дороже, но его содержание. Известна цифра, что в Америке содержание, текущее, ежемесячное взнос жильцов дома составляет порядка 600 до 1000 долларов в месяц. Ну, в Израиле эта сумма оценивается примерно 1000-1500 шекелей. У меня знакомые есть, не обоскребе таком на тане, на берегу моря, вот я знаю, там около 1400 шекелей месячным взносом. То есть люди состоятельные могут себе это позволить, а для людей скромного достатка эта сумма уже является серьезной перегрузкой. Кроме того... Мы живем в стране, где не всегда с точки зрения военной безопасности спокойно. И мы знаем, что у наших врагов появляются высокоточные ракеты. Такой дом ⁇ это просто идеальная цель для атаки такой высокоточной ракеты. Будучи достаточно массой и заряда, она просто может его уничтожать. И потери могут быть очень большие. В Технеоне есть профессор архитектуры и городского планирования Рахель Альтерман. Она уже долгие годы, долгие годы воюет против этой тенденции строительства домов башен в Израиле. И даже у меня вот присутствует картинка из ее презентации, которая довольно давно, по-моему, в 2016 году была сделана, вот есть даже ссылка на YouTube. Э -э содержание это, этих домов настолько проблематично, вот она дала картинку, как может выглядеть новый красивый высотный дом. два вместе и как э, они выглядят э, 20 лет спустя э, с тем содержанием, которое жильцы Израиля могут себе э, позволить. Э, Последнее, э, Ну вот, э, Рахель... Альтерман она выпустила даже такой отчет, кни, книжку о э, юридических аспектах э, вот этих больших домов, потому что э, расходы большие, и как их разделить между жильцами, так чтобы не было конфликтов, это тоже большой-большой очень открытый вопрос. И красивая иллю, и иллюстрация к этой книжке, она показывает вот такие грустные немного дома-башни, а рядом с ними более жизнерадостные дома обычной высотности. Основной мотив, как я уже сказал, население Израиля растет, и вот Рахер Альтерман указывает, что Дома башни, они позволяют э, плотность застройки 60-70 э, квартир на Дунам. Дунам это тысяча квадратных метров, это квадрат, грубо говоря, 32 на 32 метра. Тогда как если мы застроим э, обычной застройкой от 4 до 9 этажей, э, получится 20-25 Квартир на Дунам, ну, население Израиля растет. Давайте подумаем, а действительно ли нужна нам такая плотная застройка. Известна общая площадь земли всей территории Израиля около 22 тысяч квадратных километров, либо 22 миллиона Дунамов. Сегодня в Израиле застроено порядка 5% территории, причем далеко не вся застройка, она плотная, если вы поедете по стране, увидите во многих местах, между прочим, включая Иерусалим, более периферийные районы, довольно свободную застройку. Вот представьте себе, что вместо 5% вот страна развивается, и мы решили, что 9% территории мы выделим под застройку, ну а остальное останется уже под поля, леса и так далее. А, простой арифметический подсчет говорит, что значит 9% — это 2 миллиона дунамов, и при средней такой застройке мы имеем. 20-25 квартир на Дунам. Таким образом мы получим 40-50 миллионов квартир. Ну, население Российской Федерации можно поместить в такую площадь. То есть явно видно, что если строить рационально, вполне, вполне мы можем обойтись без домов, башен я полностью присоединяюсь к мнению профессора альтерман что стоит смотреть на альтернативные пути. Значит, тем не менее, мы вот центральная наша тема это обновление жилого фонда Израиля с тем чтобы устойчивость к землетрясениям повысить. Представьте, что мы будем вести пину и бину и замену старых зданий на, на новых домами 8 восьми-девятиэтажными. Какое преимущество таких домов? Они требуют только одного лифта, прежде всего и такого относительно маленького, относительно маленького потому что ну, в крайнем случае уже можно спуститься с восьмого или девятого этажа вниз, если даже лифт остановился, конечно, такие случаи должны быть редкими. И, между прочим, даже если приехала новая мебель, то сегодня в Израиле есть уже такие машины, они, ну, гру, грубо говоря, такая штанга телескопическая с площадкой, туда кладут шкафы, диваны и так далее и поднимают к балкону или к окну квартиры до девятого этажа, такая машина вполне может работать. Так что можно даже и без грузового лифта обходиться. В случае пожара, конечно же, эвакуация намного более простая и внутренним путем, и... Пожарная машина может подъехать и эвакуировать людей из горящих квартир. А кроме, а кроме того, просто доступ для тушения пожара – это тоже важнейшая вещь. А также различный технический доступ для обслуживания зданий снаружи. И вот в частности, когда мы говорим о зеленых домах, где обильная растительность на балконе вот то что делается в тех проектах которых я вам показывал там обслуживание садовое обслуживание этих балконов берет на себя муниципалитет и внешний доступ к этим садовым балконам он конечно намного легче в таких менее высоких домах. В Израиле есть еще одна очень важная особенность: религиозные евреи они не могут пользоваться лифтом в Шаббат. Есть особые шаббатные лифты, которые автоматически постоянно ездят с этажа на этаж без перерыва, останавливаясь на каждом этаже. Но эти лифты весьма проблематичны. Во-первых, это большой перерасход и энергии, и механический износ, потому что такой лифт должен 24 часа находиться в постоянном движении, а помимо того есть многие религиозные люди, говорят, что в этих лифтах все равно сенсорные датчики, лазерные и так, так далее, то есть человек своим перемещением, он переключает электрическую цепь, и поэтому Стараются избегать таких зданий. А вот здания, скажем, до 8 этажей, они вполне доступны. Там семьи помоложе, они могут сверху спускаться, а те, кто постарше, могут на более низких этажах располагаться. Вот. Есть еще одна важная проблема, когда мы делаем пину и биной, мы хотим, чтобы подрядчик имел ну, в два, желательно в три раза больше квартир, чем в доме, который он заменяет, и тогда У него при продаже квартир образуется достаточно средств, чтобы компенсировать все расходы. И с этой точки зрения высокие дома, они как бы наиболее удобно строится 15-этажный дом, дома, еще лучше 30-этажный, пожалуйста. Вот. А какой же выход из положения здесь? Ну, прежде всего замена, например, трехэтажного дома на девятиэтажный уже утраивает количество квартир. Кроме того, в Израиле подавляющее большинство домов одноподъездные. Если вместо них поставить двух-трехподъездный дом, то плотность застройки, она за счет этого возрастет. Нет промежутка между строениями, и можно домами умеренной высоты вполне увеличить количество квартир до требуемого. Если есть места, где и это недостаточно, то возможно, варианты, о которых уже и сегодня правительство думает, о том, чтобы подрядчикам в таких ситуациях выделять еще и дополнительный участок для новой застройки. Может желательно в том районе, в котором пользуется повышенным спросом, и цены на квартиры относительно высокие. И таким образом он в комплексе может вполне надеяться вернуть себе затраченные средства. Мы уже говорили о том, что обновление. Так, сейчас я на одну секунду останавливаю видео. Это мы уже переходим к следующей части. То есть мы были с критикой Чернышевского, а теперь переходим к Маяковскому, к городу-саду. Вот, я включаю продолжение. Старых районных городов.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 Если мы хотим на балконах раз, размещать деревья, хорошо бы делать в углу балкона встроенные э, бетонные ящики, которые будут наполняться землей, туда будет сажаться де дерево. Это придает устойчивость, э, особенно там, в случае сильных ве ветров и так далее.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 И индустрия экологичных шампуней и прочих средств она бы могла получить очень большой серьезный дополнительный импульс. Теперь, это мы поговорили о здании. Кроме того, надо продумывать и сами улицы. Сегодня, как я уже говорил, основной источник загрязнения –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 Хочется немедленно выйти из своей квартиры и поехать жить в такой город. И вспоминается сон из Чернышевского. Там бетон, алюминий, что-то вот такое. Стекло. Ну, Прекрасно. Вы продолжаете рассказывать, Миша, или мы переходим к вопросам? Можно перейти к вопросам. Или, может, соучастники мною упомянутых пожалуйста. захотят. Вы выбирайте, выбирайте. У вас еще по нашему формату немало времени для, для сообщения почему чего-то временного Михаила, я э, не упомянут почему-то, но это не важно. Я могу маленькую презентацию добавить по этому вопросу и дать грамотные ответы на все то, что вы нарисовали. Спасибо. Э, да, я... Я, я очень извиняюсь, Семен Ройтман, он активный, очень активный участник вот этого э, обсуждения мозгового штурма по в области строительства. Прошу прощения. Э, Семен, если можно вашу презентацию чуть-чуть сдвинуть. Мы, может, да зад... обсуждение в конце? Есть ведущий, пусть ведет. Я, конце... я подожду, я терпеливый. Хорошо, хорошо, Итак, Миша, ваш выбор, вы продолжаете? Давайте вопрос, а кто из еще соучастников, несколько слов захочет сказать, вот, я не знаю, может, Михаил Карповский на ранних этапах был. У нас есть очередь. А, ну, да, да, пожалуйста. Михаил так. Карповский, он как соучастник обсуждений на ранних этапах. Но хорошо, хорошо, давайте. Переходим к несколько вопросов потом, да? Пожалуйста. Первый, первый, пожалуйста, Михаил Козлов. Ну, большое спасибо за такой интересный доклад. Мы значит, на наших мозговых штурмах заслушивали вас несколько раз. Но ну, вы упоминали о мозговых штурмах, которые проводят ассоциации ученых и значит, специалистов. Это уже десятое, значит, у нас намечается такой мозговой штурм. На десятом мозговом штурме будет выступать профессор Юрий Багаршак с интересным таким докладом, значит, так. значит, мой дом, значит, моя вселенная, так. А вот на четвертом мозговом штурме, так, значит, мы обсуждали, значит, разумный город, такой сад, концепцию разумного города сада, так значит, которая построена на современных таких представлениях 20-минутных городов, в пределах такой да? 20-минутной доступности, так, значит, и там было предложение такое, значит, что такие города, значит, разумные города на основе современнейших технологий, в том числе и того, о чем вы говорили, так, строить на базе таких семейных домов, Семейный дом где-то в пределах от 7 до 9 человек жителей. Трех-четырехэтажные дома, садиком и так далее. Значит, так И то, что вы говорили по распределению по площади, так оно в принципе вписывается, то есть остается запас. Так. И вот переход, действительно значит проблема для Израиля, значит, что половина действительно жилья, значит, надо реконструировать, так? И вот с учетом э, комфортности среды обитания, так, Такой переход, наверное, э, дал бы положительный результат, значительно положительный, продолжительности жизни и так далее. И, Миша, вы просите, вы задать вопрос, Нет, Это как раз вопрос, Миша, как вы на это смотрите? Спасибо. Такой расширенный вопрос, но он очень емкий, он очень хороший. Он направляет нашу дискуссию в еще одну дополнительную сферу. Дело в том, что как вообще история сельского хозяйства происходила? До последних ста лет большая часть населения жила в сельской местности, да. Потом пришли тракторы и согнали людей в такие городские гетто, а 2-3% остались баронами, которые владеют всей землей. Сейчас вот с приходом сельхозроботов ситуация может... Почему это было? Ну, мы все понимаем, для трактора просто намного эффективнее иметь большое поле. С приходом сельхозроботов Снова на маленьких участках может оказаться, что можно ну, полноценную продуктивность получить с одной стороны. С другой стороны, транспортные издержки на транспорт и хранение, они намного уменьшаются. Мы получаем дешевую сельхозпродукцию. Поэтому вот эти два дополняющих варианта. Один это в городах сделать все максимально и плотности при относительно высокой застройки. Другое, вот ту площадь, которая есть, а в Израиле, я прикинул, при сегодняшнем населении 5 соток земли на человека приходится. И человек может сказать, действительно, я не хочу, чтобы где-то далеко от меня на кибуцном поле и саду это росло, а хочу, чтобы росло рядом со мной. И тогда люди Если просторно вы расселятся. Вы помните, сотка это сколько? Сотка это 100 квадратных метров. Это квадратик 10 на 10, 10, на 10 да. метров. А Дунам это 1000 квадратных метров. Это 10 сот. Вот, это одна сторона. И есть еще третья. В Израиле очень мало, очень большая нехватка туристических гостиниц. И мы знаем, что дешевле поехать в Грецию и Турцию, чем отдыхать в Израиле. Опять же, если бы был такой вид местного туризма, где люди, можно сказать, живут в фруктовом саду, но он должен быть очень дружественный. Надо заново продумать растения, чтобы не было химии, чтобы тень закрывала все. И часть отдыха людей было бы что-то собрать себе, а кто-то бы хотел там в какой-нибудь... Организации, которая малоимущим помогает значит, улучшить свое питание и так далее. Это еще, очень, еще одна очень перспективная. Еще одна. Я прошу выключить микрофоны, господа, мы слышим посторонние шумы. Спасибо, Миша. Таня, есть ли еще вопросы? Да, Михаил Карповский. Да, пожалуйста, Михаил. Включите микрофон. Спасибо большое. Ну, я хочу сказать, поскольку мы знакомы с Михаилом Цегулевским некоторое время, да, вот я наблюдаю за ним. Вот, во-первых, я хочу ему сказать спасибо. Во-вторых, я хочу сказать, что Михаил настоящий романтик. Вот, э, э, э, так сказать, от человека, познающего. Вот, и, и его попытка... Так сказать, сделать некое всеобъемлющее так сказать, такую э, теорию она э, так сказать весьма благородная я бы вот так сказал вот хотя э, я как э, в общем человек который урбанизмом и собственно не урбанизмом а скорее градостроительством занимался э, так сказать на практике э, вот хочу сказать что э, ну, я не буду излагать теорию, современную теорию худостроительства и историю ее, но я хочу сказать, что основное, что, что создавало города еще с древности, да, такой функции, да, это было сосредоточие, это была, во-первых, защита населения, во-вторых, а во это было сосредоточие производства и сосредоточие культуры. Ну, понимаю, культуру как, ну, человеческое, как человеческие знания, так много ну, во всех ее видах, да? вот. и культура как поведенческая культура там уже и менялась и так далее. Вот. Но экономика, в общем, была всегда на первом месте. И экономика остается на первом месте и сейчас. Но есть некие тенденции, мировые уже тенденции, которые влияют на создание системы расселения. Впервые это было сформулировано в 60-х годах, в Советском Союзе вот. была такая теория новых систем расселения, да. вот. ну, это заглохло, потому что это в, в социалистической системе, вот, это заглохло туда. вместе с Советским Союзом, да? Нет, нет, нет, заглохло в 60-х же годах, 60-х в 60 70-х годах заглохло. Потому что это требовало такого среда, такой целевой, целевого использования государственного бюджета, которое социализм себе позволить не мог. Вот капитализм мог, а социализм нет. Значит, социализм – моногорода. То есть предприятие некое, в Советском Союзе чаще всего закрытое или очень... Емкая с точки зрения материала переработки, вот, и некое поселение вокруг этого предприятия. Вот. А капитализм шел по другому пути, он создавал промышленные зоны. Фактически, вот мы можем на примере развитие городов Израиля это видеть, да, то есть зона жилая отдельно, зона производственная отдельно. Вот. Значит, но ну, все это казалось ну, при социализме, опять же, да, появлялись многочисленные районы совершенно, так сказать, безликой застройки вот кстати заметим что идея пришла в Советский Союз из Франции а Франция отказалась от этого очень быстро потому что именно эта тенденция была признана неправильной вот. и э, все-таки психология человека о которой мы неизбежно говорим а вот у Михаила она кстати является как бы с таким связующим звеном, да? вот. она привела к тому и развитию цивилизации, что сейчас появились другие системы расселения, другие совершенно представления о том, что такое комфортный город. Вот то, что говорил Михаил о зеленых городах, да, это развитие городов. А то, о чем я сейчас скажу, это развитие систем расселения. Значит, появились э, очень немалое количество людей, ковид э, это продемонстрировал, которые не связаны с конкретным местом проживания. Ну, прежде всего, это айтишник, э, конечно. То есть люди, которые сидят за компьютером и которые могут жить где угодно. В современной, так сказать, появляющейся на сегодняшний день теории эти люди называются намады. От э, слова намад или путешественник, или, так сказать, человек передвигающийся. Ну, вот. Намадами всегда называли ко кочующие имена когда-то, да? Ну вот. И вот, вот эта вот культура современных намадов породила совершенно иное отношение к человеческому вселению. Они что, что они делают? Они путешествуют по миру, находят себе места, которые им больше всего нравятся с точки зрения природы, с точки зрения определенной культурной среды, с точки зрения удобства проживания климата красоты окружающего сказать, места, да? mm. вот И они там, поселя... там поселяются, они себе строят э, достаточно э, совершенно современно комфортные дома, но при этом очень, э, как сказать, ну быстро возводимые, я бы не стал говорить такое очень слово, но, но тем не менее их интересуют э, те виды строительства, когда можно быстро очень получить дом. Вот. И Проживают там год, два, три, пять, а потом начинают искать другое место. Вот. И вот такая вот вот эта вот кочующая племенная матов, да, с одной стороны. Да, есть другой вид намадов, который мои друзья-психологи обозвали пенсионер-кочевники. Пенсионеры-кочевники – это очень большой процент в последнее время населения. Но в частности, пожилые русскоязычные израильтяне тут лидируют по полной, что называется, программе. Вот. И я наблюдал намадов и Первого, сорта и второго, ну, первого вида и второго вида, я их наполитал в Болгарии. Например. Вот. Если э, э, пенсионер-кочевники и э, кочевники другого плана русскоязычные расселяются в Болгарии в основном по, по побережью Черного моря, то э, Ребята первого вида, например, они предпочитают горные районы, вот. горнолыжные курорты типа Банска или ну, там, места исторических так сказать, там, там, городов. Вот. Но это город, не города-миллионники, да, это небольшие поселения, относительно небольшие. Вот. И, э, мы наблюдаем еще и, к сожалению, перемещения по политическим и экономическим мотивам, да? и которые тоже к ним добавляются, вот. и их становится все больше и больше. Именно они задают современную тенденцию развития городских поселений, такие, ну, такие субгородских поселений. Ну, в частности, тут не так давно выступал один украинский человек, который предлагает такими поселениями после войны развивать градостроительство в Украине. Да, это наш товарищ, да. Да, вот, да, ну вот с этой точки зрения, с этой точки зрения, да, мы имеем город Сад, ну, сказать, несколько гораздо ниже и гораздо ближе к природе, скорее, да, чем к городу. Вот. Это вот, вот одни тенденции. И потом уже в, в начале пандемии появилась еще одна тенденция, которая ближе к тому, что говорил Михаил. Значит, речь идет о том, что в случае замкнутого и невозможности замкнутого расселения, невозможности, так сказать, широкого общения, ну, при каких-то эпидемиологических проблемах, вот, человек оказывается замкнут в собственной квартире. В замку собственной квартире и общение э, приводит в э, э, Zoom, в котором мы находимся, которому старт дала именно пандемия, на самом деле. Да? Вот. Но проектирование домов, и об этом мы уже когда-то в 2020 году говорили, в конце двадцатого года. Вот. Проектируем, вот домов мы говорили о том, что какие-то микросообщества помимо семьи, можно создавать внутри этих домов. Например, на одном этаже находятся три, две, три, 4, 5, там, до восьми квартир. Ну, больше проверить. И предложение наше было такое, что на каждом этаже создать некое помещение для общения, вот, которое представляет из себя спортивно-озелененную площадку, открытую во внешний мир. Вот. И общение, как бы, оно сосредотачивается в пределах нескольких семей, и образцом такого дома, без, вернее, образцом такого общения, да, я впервые столкнулся в Советском Союзе, вот, когда я поселился, я купил квартиру в кооперативе. Кооператив. Ну, в общем, половина этого дома – это были моя, мои однокашники по архитектурному институту. Михаил, простите, что а, я нарушаю течение вашей да, речи. Да, формата. У нас все-таки доклад Сибулевского все, Сибулевского. все, все, все, все. Я заканчиваю. Это я я просто дополнил себя. этот доклад. Спасибо большое. Если вы заявляете себя как судокладчик, давайте это обсудим. Но... Но это как бы, как бы нарушает нашу структуру. А, я, я, прошу, я прошу прощения, я Михаил не задаю вопрос, просто из-за того, что ну как я могу задать вопрос человеку, который, с которым мы много обсуждали с того, что он Я говорит? не претензии к вам, я просто говорю, что формат у нас жесткий и ясный. Есть докладчики, есть вопросы а, и микроскопические Я закончил, я закончил. Извините. Да, да нет, пожалуйста, Конечно. Все было страшно интересно, но совсем не вовремя и не по делу. Да? да? Да, Следующий вопрос у нас от Владимира. Владимир, пожалуйста. Я прошу прощения, у меня тоже скорее выступление. У нас как-то перешло больше к выступлениям. Оно краткое. Но... Но вообще есть вопрос от Цельяна, как всегда. Никак всегда. Если бы не выступление Михаила Козлова, то у моего вопроса не было бы. Я делаю серьезные китайские предупреждения ведущему. Дело в том, что замечательный доклад исключил одно явление. В любом, так сказать, подобном жилищном полюсе очень важен психологический и социальный климат. И у меня вопрос к докладчику, в какой-то степени, с моей точки зрения, и идеалисту. Исключает ли он при строительстве по его проектам, по его мыслям, по его программам, и не только его, а современным, участие категорически и так сказать строительство невозможно без Особенно Михаил Козлов, который сказал о семейных домах при проблеме отцов и детей, бабушек и дедушек. Возможно ли строительство семейных домов и любых других домов с учетом израильской реальности и так далее, без участия советов, консультаций, психологов, психиатров, социологов и юристов. Так как количество проблем которые возникают при э, том строительстве, о котором я говорил, они создают такие трудности, что в конечном итоге могут затормозить эти замечательные проекты, которые в ближайшие 50-100 лет именно в Израиле могут быть осуществлены. Спасибо. Спасибо, Леонид. Да. Это, это особое направление. На самом деле я его даже не касался создания либо поселков, сообществ и так далее. Я боюсь… Это немножко вне темы моего обсуждения, могу только поделиться мыслью, очень коротко, что в Израиле, да, есть определенные части израильского народа это больше может восточные евреи где есть тяготение к жизни большими семьями оно уже естественно у них в поколениях и в этом плане если дом умеренный умеренного размера сооружается на относительно просторном участке с тем что мы говорим этот участок обеспечивает там и сельхоз продукции его можно делать менее ужатым, то это дает перспективу. То есть такая семья, когда растет, и они с собой, с самими хорошо живут, из небольшого дома может вырасти многосемейный дом на этой же площади. А сверх этого проблема поселков, коммуны и так далее, она чрезвычайно важна, я с вами согласен. По-моему, эта тема еще, еще, еще одна. Да, да, да. Понятно, что это как бы не внутри. Если я правильно понял, вы совсем о другом говорили. О том, как это возможно с градостроительной точки зрения. Да. Борис, я прошу прощения, можно я Леониду отвечу? Да. Дело в том, что когда-то на заре так сказать, коммерческого проектирования ко мне обратилась некая компания, вот, которая захотела построить для себя некий поселок. Они попросили не спроектировать поселок, а спроектировать устав поселок вот. И пригласили меня и моих э, друзей-психологов. Через них они, они на меня вышли. И мы попытались создать э, такой устав. Но психологи именно этот устав зарубили. Они полностью сказали, что это утопическая идея, и очень просто они ее э, сформулировали. Сегодня, сегодня вы, э, так, так сказать, вот создав фирму там, 50 человек, там, желающих построить 50 домов, вот, поселите туда 50 семей. Но уже в следующем поколении, то есть условно говоря, через 15-17 лет, эти семьи э, изменят э, психологический климат в поселке. Вам не удастся, э, э, так сказать, э, э, поселок размоется психологически, понимаете? Вот и, и это вот самое главное, что хотя устав не создали, честно могу сказать. Вот. А сейчас, а сейчас я проектирую реальные дома, вот то, о чем говорили, что это модульные дома, значит, один модуль для маленькой семьи, потом добавили два модуля для средней семьи, потом добавили еще такой же дом, соединив два дома вместе, и получилось около 200 метров, уже для семьи на 12-15 человек. Да, такое возможно, но я думаю, что это психологически, вернее, это, это, это не психологически, это просто по жизни, то есть рано или поздно младшее поколение не, не захочет жить с... с там, условно говоря, внуки с дедушкой в одном доме. И это, это не нужно. И уже дети стараются отделиться от родителей. А уже про внуков я и не бываю. Спасибо большое. Миша, ваше, ваше мнение, пожалуйста, вы, или, или ваше продолжение. Я хотел бы, чтобы мы все-таки сорганизовались. Можно мне? Да, пожалуйста. Да, да, ну, насчет семейного дома. Секунду, секунду Миша. Я, я бы хотел призвать нас сорганизоваться вокруг Вопросы, которые Миша поставлен, есть понятно, что есть огромное количество ответвлений, приложений и так далее. Может быть, можно рассмотреть их как темы последующих встреч. Но Миша Цибулевский, я попрошу это еще раз сейчас, перед тем, как будет следующий задающий вопрос. Миша Цыбулевский, еще раз, скажите, о чем вы нам рассказывали и какую тему мы обсуждаем? Очень а... большой соблазн уходить в сторону. Я э, очень опасаюсь, что мы станем э, сегодня дискуссионным клубом, чего и мне крайне не хотелось бы. да? Хорошо, спасибо вам большое за сосредоточение за обсуждение. Значит, было две главных темы. Первая, э, которая вызывает у меня тревогу, это растущие как грибы 30-этажные здания по всему Израилю, Очень понятно, да. Которые дорогие и опасные, и которые очень соблазнительны, потому что сегодня отчасти искусственно городская площадь, она очень дорогая, и искусственно возникает эта ситуация, а что с этими домами в будущем? Надо хорошо продумать. И вторая тема. Зеленые города – даже если сегодня еще не пришли роботы, которые там полностью нам сделают весь цикл, чтобы и урожай и так далее был, уже сегодня строить так, чтобы и организация домов, и балконы, и там поливит, и так далее, были так устроены, чтобы этот зеленый город реально осуществить с одной стороны, и с другой стороны запрос к специалистам в растениях а какие деревья, какие другие растения будут органически жить рядом с людьми, так, чтобы иметь полноценную урожайность, так, как это в Кибуце и Машаве. Вот две основные темы, которые меня волнуют. Понятно. Хорошо. Вот если можно, давайте сосредоточимся вокруг этих тем. Все остальные замечательные, интересные, важные соображения и вещи, если можно, давайте оставим за пределами семинара. Да? Борис, как раз это примыкает к комфортной среде обитания, о которой говорил Михаил Цибулевский. Значит, семейный дом, как составляющая часть такого города, так, она в принципе напрашивается. Так. Ведь система в Израиле, значит, дети, внуки, значит, пожилые люди, так, они все вместе значит, объединены в одном значит, строении на разных этажах, три-четыре этажа, это естественный переход. Это естественно. Вот ваш вопрос, в... Миша? Да. Ваш вопрос в чем? Не, я просто отвечаю. Спасибо. Следующий вопрос. Так, если Владимир у вас выступление, то, наверное, сначала мы дадим Ройтману ответить. Вернее, спросить. Да, пожалуйста. Добрый день. Можно я маленькую презентацию покажу? Да, очень У меня их много, но вот касаемо сегодняшнего дня. Если у вас есть много, можно обсудить ваше выступление. Ну, давайте я не хочу задерживать, я хочу быстро. Да, вот я вам дал право сорбизатора. Я можно. включаю демонстрацию. Да, очень компактно, да? Да. И теперь, что я должен еще нажать, я уже... Поделиться справа. Так, где поделиться находится? Справа у вас. Шер. Нет, у меня тут все на русском языке. Поделиться. Да, Слово поделиться. Нет, приложение, реакции, запись. Нет, нет, нет, нет, нет Слева. Нет, нет, нет, нет. Справа. Справа, Семен, поделиться. Я что-то... А, э, зелененький квадратик внизу, показать свой экран. Да, демонстрация экрана. Ну мы вот экрана. Я, я нажал демонстрации экрана. И, Семец, да, можно... да, давайте тренировку отложим на потом. Вы пока, пока потренируетесь, а мы дадим следующему возможность. Хорошо, написано организатор отключил демонстрацию экрана. Нет, я не отключил. А, да, да, а, да, у что-то там проблема. Наоборот, нет. я вам дал. Я а понимаю, вас. но я верю компьютеру. Пожалуйста. Если он показывает, что отключено. Проверьте, пожалуйста. Я уже я, я дал вам эту демонстрацию. Давайте последующий. Давайте право соорганизу. А, вот сейчас, да, сейчас открылось. Вот. Так что я могу. Right. Я могу включить, могу это самое, Как скажется. Включайте, пожалуйста. Так, сейчас. Называется. Нет, давайте следующий. договорились. Я только... У да. Генриха еще вопрос. Мы с вами в следующий раз потренируемся и вы покажете это. Нет, тут у меня все уже готово, но пусть следующий. Раз Я не хочу раз. занимать время. Спасибо. Генрих, вопрос. Еще вопросы говорим или? Есть у Генриха а где вопрос. Генрих? Генрих. Генриха нету. Тогда Владимир. Так, как Юрий Барбод. Спасибо, я тут. У меня вопрос или, скорее всего, пожелание, коротенько очень. Присутствую постоянно на семинарах и Михаила Козлова, института в Натании, и на ваших интересных семинарах. Сегодня очень интересный семинар и докладчик. Не первый раз его слышу, очень Интереса много, много нового узнаешь. У меня только одно пожелание: вот каким-то образом привлечь, кроме людей заинтересованных, может быть, имеющих много опыта, но не имеющих выхода на административную, так сказать, решение. То есть нельзя ли как-то заинтересовывать? Хороший, хорошая идея, Генрих. Спасибо большое. Попробуем пригласить, но не знаем пока кого. Спасибо большое. Спасибо. Следующий, пожалуйста. Я хочу да. включить. Все. У меня вопрос такой. Говорилось о том, что на тысячу дунам мы рассчитываем на 25-30 квартир. В то же время докладчик предлагает, говорить о э, приусадебных участках в городе. Я хотел бы напомнить, что вот я когда-то жил в маленьком городе, где у нас были приусадебные участки, на семью из трех-четырех человек было 500 сотых. 500 сотых – это пол дунама. Каким образом, Миша, вписывается э, 25-30 семей, если вы хотите полдунама? Понятный вопрос. Спасибо Спасибо большое. большое. Юрий, я вам очень признателен за вопрос, потому что он наводит порядок немножко в наших мозгах. Есть два направления. Одно направление – людям жить в компактных городах, что имеет свое преимущество, особенно в доинтернетную эпоху или для фирм, которым нужна рабочая сила. Мы, мы, мы знаем, кстати, очень важный закон большой развитой фирме, по-настоящему крупный, нужно собрать рабочую силу с территории, примерно, где живет как минимум 2 миллиона людей. Именно поэтому большие города очень процветают. Сегодня в эпоху интернета для части специальности это меняется. Другая совершенно тема, очень важная, что с остальных сельхоз территорий мы согнаны. Вот есть огромные поля, а вот эти поля можно э, засадить Извините за тавтологию. Засадить усадьбами. И, и тогда вокруг каждой усадьбы люди будут собирать урожай, но и пользоваться им. И возникнет э, э, перспектива для тех сообществ, в которых это естественно. Есть сообщества, в которых это естественно, чтобы пенсионеры и молодые жили вместе. И дедушки и бабушки очень много внукам давали. И питались от него. Это с нами действительно психологи. Должны хорошо работать или и, и, и, иначе, чтобы это произошло. Это две части развития, а это не, не, не одно и то же. Это две стороны. Две стороны. Спасибо. Нет, спасибо большое. Борис, а можно мне дополнить, Михаил? Да. Напрямую да. вопрос. Да, да, пожалуйста. Современный город, ну, типа Лос-Анджелеса или Большого толя состоит из двух частей. Значит, одна центральная часть – это... Самая дорогая земля. И чаще всего э, э, все башни, э, э, вот эти вот, вот, про которые говорит Михаил, они не жилые, они чаще всего офисные. Ну, озрели и им подобное. А вот жилье расположено фактически в одноэтажных двухэтажных домах. Лос-Анджелес огромный город, вот. Но там почти 50, больше 50% населения, 70%, наверное, живет именно в таких домах. Вот. И то, что говорит Михаил сейчас о том, что вот эти пустые места сказать, используют для именно малоэтажного строительства, это, это такая естественная вещь совершенно. Спасибо большое. Мне кажется... кажется... Я, я могу включить. Да, Семен, пожалуйста, да? Видно? Да. Да? Значит, я не буду расширять. Я специально вот к нынешнему мероприятию приготовил краткий такой пробег по делам, которые я занимаюсь уже не один десяток лет. Я ценю желание Михаила соединять то, что можно еще соединить как-то. Вот. Но я этим занимаюсь 50 лет. Поэтому все то, о чем говорил Михаил, мне уже как бы... В далеком прошлом. Так вот, вот я вам говорю о той первой идеальной модели, которая, э, не расширяя ширтовых и так далее, э, должна быть в каждом населенном пункте. Центр – зеленый пояс, жилье – зеленый пояс, промышленность – зеленый пояс. Но это не значит, что это целый круг, это могут быть э, там всякими секторами и так далее. Дальше. Этот же принцип я использовал, когда сейчас, секундочку, когда разрабатывал проект э, искусственного острова э, примерно на уровне Роша-Некра. Значит, э, два, э, две, э, как два направления геометрии э, очень способствуют решению этих проблем. Это, понятно, э, круговые так сказать, или концентрические круги и гексагональные. Гексагональные позволяют э, соединять в единый комплекс очень много отдельных как бы сооружений. Значит, ну вот вы видите, это чертежи конструкции вот этого острова. Значит, он рассчитан на глубину до 300-400 метров. Я вам сейчас объясню, почему я это привожу. И вот э, сверху вот это вот, э, над, над, над морем сооружение, это не мое, но я взял просто для того, чтобы показать, что над этой платформой, может быть, выстроены какие-то модели. И э, вот в рамках этого я предложил вот такую конструкцию, значит, 12 башен по именам, которые вам Наверняка знакомы. Я скажу, что башня э, Рувима, э, да, по-моему, я не, не очень хорошо вижу и так далее. Это 12 этих самых, которые фигурируют э, в религии. Так вот... Э, 12 колен Израиля. Да, 12 колен Израиля. Так вот, э, такое сооружение э, прекрасно будет видно из космоса и ввиду не только масштабности рассчитано оно примерно на 20 тысяч человек и значит дальнейшее развитие этой модели было такое дело в том что никого никогда не возник вопрос что человек живет покупая квартиру или там получил квартиру он вечно будет смотри покажи будет только смотреть в одну точку в одно в один угол пространства и все. А вы знаете, что у нас в Израиле очень ценится, если видно море и так далее. Поэтому я рассматривал создание вот такой платформы, которая со скоростью один или один оборот за один или два дня, и таким образом у всех живущих на этой платформе есть возможность. Утром побывать в одном секторе, вечером в другом секторе и наблюдать постоянно сменяющие пейзажи вокруг. Я думаю, что для людей это было бы просто прекрасно, а не уткнуться, как вот у нас у многих, в стенку соседнего здания. Ну, у меня хорошо, я вижу море, но, но это далеко не у всех. Теперь дальше. Следующий вариант, который я строил уже на основании значит, применения модульных конструкций, это я имею в виду контейнеры и так далее. Это проект, который я разрабатывал, я его назвал «Ромашка». Значит, Он строится с поворотом на каждый следующий этаж на 60 градусов. Таким образом, как бы закручивается спираль. Значит, это здание очень легко собирается, причем несколькими путями. Вот, пожалуйста, можете посмотреть, как это выглядит. Причем есть возможность сделать межэтажную, есть возможность сделать просто место для отдыха. Вот то, о чем говорил Цибулевский. Значит, это большая площадка, которая там диаметр что ли, 50 метров, значит, которая позволяет э, проводить время... Не только внутри квартиры, но и вне ее. Михаил Следующий. Козлов, прошу прощения. А? Говорил Михаил Козлов на эту тему. Что говорил? На тему ну, пространства для... Ну, а, Михаил Карповский, я говорил. Михаил... Ну, я это говорю давно. Я ну, что говорить. Я просто я не знаю, кто когда чего говорил. Я это говорю десятки. Семен, Семен прошу прощения, Все. Как, как долго еще будет? Сейчас я это... Теперь смотрите. Есть такой вариант что делается центральный стержень, так, который, э, на который одеваются хоть 20 этажей, хоть 30, хоть 40. И тут тоже есть варианты межэтажные и использование самих. Я просто хочу сказать, что э, в этих вопросах я ушел очень далеко. Теперь по поводу того, о чем говорил Михаил еще. Значит, вот схема отработанная, как использовать воду. Вот. И как ее планировать, планировать ее распределение? Вот. Потому что серая вода это тоже не так просто. Значит, нужна соответствующая обработка, которая известна и уже делалась не раз. я проверял, проводил исследования и так далее. Значит, но схема на сегодня готова к употреблению. А вот для восьмиэтажного дома, вот, сделано. Все расписано, куда какую воду, как использовать, вот, что входит в серую воду и так далее. И я уже у Козлова говорил не раз, у меня дома сделана такая система. Я трачу воду на 50% меньше, чем другие. Большое спасибо, Следующее, Сергей. Сейчас быстро. Это же Сейчас покажу то, что хотел Михаил увидеть. Я имею в виду Цибулевский. Значит, это что касается воздуха. Теперь это что касается мусора. А вот вам башни, о которых был разговор. Зеленые башни, эти проекты существуют еще до меня. Вот, они существуют. Теперь в чем ошибка многих и архитекторов и так далее? Вот в Израиле стоят кучу башен. Но это неверно. Надо строить систему башен такую, чтобы, скажем, в центре была вот такая огородная башня, образно говоря. По концепции в целом, значит, каждый вид биологии имеет свой этаж. Овощи там на одном месте, деревья на другом. Даже животные мелкие, которые не, не нарушают, так сказать, воздушное пространство и так далее, тоже есть возможность разместить и использовать для этой цели. Значит, я, у меня свои варианты насчет я специально решил вам показать, чтобы вы видели. Спасибо большое. Это уже Спасибо, Благодарю вас. Закройте, пожалуйста, презентацию. Спасибо, очень благодарю. Господа, у меня впечатление, что я попал на какой-то другой семинар, где все говорят о своем наболевшем важном. Маленьком, очень важном, серьезном, интересном, но мало связанном с основным докладчиком. Я еще раз попросил его назвать свою тему. И хочу заметить, что никто из тех, кто комментировал, по сути, эту тему не обсуждает. Это, это обидно и очень не соответствует нашему формату. Если есть вопросы, мы больше не показываем презентации, мы больше не рассказываем случаи жизни, не предлагаем, пожалуйста, обратиться к начальству за получением разрешения. У нас что-то совсем другое. Для этого есть другие семинары и, возможно, другие инстанции. Есть если вопрос, можно, Если можно... Короткие вопросы и ответы. Пожалуйста. Михаил вот. Зубко. Мне очень интересно и важно было увидеть то, что это, но это не, не по адресу. Да. Спасибо. Скажите, несмотря на хвалебные оды израильскому сельскому хозяйству, израильское сельское хозяйство не обеспечивает нас полностью продуктами питания, не обеспечивает нас зерновыми, не обеспечивает мясом, все это мы завозим. Но на этой конференции звучат предложения о том, чтобы расширить площадь городских застроек за счет сельскохозяйственных земель до 9% или даже до 1 третьей. Как это, вы считаете это приемлемым в условиях, когда израильское сельское хозяйство, по правде говоря, не обеспечивает нас всем продуктами питания? Будем закупать за границей? Спасибо за, за, за короткий вопрос. Благодарю. Да, Миша. Ну, я хочу еще раз акцентировать, была поставлена проблема, как на застроенной территории сохранить полную сельхозпродуктивность земли. Это открытый вопрос, но есть, как говорится, толстые намеки на то, что это решаемо. И тогда эта проблема снимается. Пути, пути решения это роботы, очень интенсивный Труд, что называется, может, надо каждый фрукт с сеточкой там тончайшей на, на, на волокон на вредителей закрыть и так далее. Сегодня труд становится очень дешевым, и тогда возникает очень актуальный вопрос вблизи жилья людей, как сохранить сельхозпродуктивные земли. Окей. Okay. Спасибо. Если я правильно понял, вы, вы считаете можно, можно застраивать сельскохозяйственные земли, все равно там будут выращивать, выращивать сельхозпродукты. При условии, Знаешь, нет, нет, нет, сельхозпродукты. При условии При условии, если авторы проекта продемонстрировали квалифицированно, что они в состоянии это делать, нужно начинать с опытных участков. Так, но, но на, на вашем участке будут выращивать овощи, а овощами израильское сельское хозяйство обеспечивает нас. Не хватает зер, зерновых и мяса. Это, и, по-моему, даже я, яиц, ну, молоко, молоко есть. Зерновых и мяса не хватает в Израиле. Своего, к сожалению. Это, это, я предлагаю вынести это как на отдельную Спасибо. тему. Спасибо. Очень важную. Очень Спасибо важно. большое. Да. да, это очень важная тема. Спасибо так, большое. В чате есть письменный вопрос от Савьяна. Да. Для постройки высотных домов существует ли заключение от министерств обороны, безопасности, МВД и так далее. Я, я не думаю, что Миша знает. Да. Ну, я, я могу только предположить, что все, все это есть, но мы это повторно поднимаем, как важные национальные вопросы. Спасибо. Да, да, да. Спасибо. На акцент на, на этой важной теме, конечно. конечно. Да, да, да. Обсуждение именно так, как Борис предлагает. Именно по докладу Миши, по этим вопросам. Да, который... пожалуйста. Угу. А, Во-первых, большое спасибо. Прекрасный доклад. А, к, к Миша, конечно, романтик, и я давно знаю его и эту его идею. Э Это он... не главный недостаток. Да? Угу. Но угу. у него романтика а, очень практичная. И то, что он предлагает, оно совершенно практично. Мне кажется, что важным моментом, который у него немножко только штрих обозначен, это экономическое сравнение и сравнение вот городов башен, домов башен и таких домов. И то оно явно должно быть доведено до конца и показано, что они явно соизмеримы, по крайней мере. Я хочу добавить в этом направлении, что шестиэтажный дом, по крайней мере, по оценкам его крыша вполне достаточна для полного обеспечения энергии этого дома. Да, я и, тоже слышал. Да. И это создает еще один дополнительный аргумент, потому что в таких застройках мы будем иметь независимое энергообеспечение. Дело только в том в хранении энергии, которое вот становится дешевле и дешевле и дешевле. Еще одна вещь, это не обозначено, как это именно будет происходить. И, наверное, имеет смысл сказать вот так, как показывал э, Семен Ройтман, что есть центр, э, к, э, центр города, э, который, в общем-то, вряд ли такой будет зеленый. А вот эта зеленая часть будет населя... к, наступать от периферии к центру. Э, еще одна вещь, это мое мнение. Я не верю, и в этом смысле... Я совпадаю вот с последним выступлением Михаила Зевко, что про именно продукция, что я не верю интуитивно, чисто, что это в самом деле такие постройки могут серьезно вмешаться в производство сельского хозяйства. Немножко, может быть, там какие-то проценты, но вряд ли это возможно в таких серьезных масштабах. Это в основном для жилья, для того, чтобы люди получали удовольствие от свежих продуктов. Прекрасно, но говорить о том, что это может быть по-настоящему вмешиваться производства сельскохозяйственной продукции. Понятно, да. Спасибо и, большое, я, Владимир. Я не думаю, что это так Спасибо будет. большое. Спасибо большое. И, Миша, вам да. есть что ответить? Еще, да. еще один момент, который я последний, я хотел добавить. Есть тенденции другие, когда люди покупают просто себе землю. И вот это, кстати, не прозвучало одна из важнейших вещей. Что? А как насчет стоимости квартир и жилья? которая вот сейчас один из важнейших вопросов, то к, к, желательно найти такие решения, которые бы показали, что и Миша в этом как раз специалист, он проводил семинары, которые бы показали, что одновременно стоимости будут падать, и люди смогут покупать не по этим невозможным ценам которая сейчас будет. Понятно. Спасибо большое. Есть такая, что люди, вот просто я знаю группу людей, которые просто купили себе сельскохозяйственную землю, на которой они очень-то разрешаются строить. И там есть определенные регуляции, как это делать. И они там живут, строят себе то, что там разрешено, и таким образом решают свою проблему с жильем. Спасибо и большое спасибо, Миша. Просто прекрасно. Очень интересно, да. Спасибо большое. Спасибо, Владимир. Миша, вам есть что сказать? Да, свое, да, я... свое... свое я... оправдание. Свое оправдание, спасибо. Владимир важные вопросы задают. Давайте просто посчитаем. Если мы в состоянии Посадить в городе, условно говоря, фруктовые деревья и, и, и овощи. Прежде всего, может быть, фруктовые деревья. Так, чтобы поверхность, эффективно вся поверхность была зеленой, это первое. Второе, сможем выбрать такие сорта, чтобы они были урожайные и не, не требовали химии. Это отдельный вызов. А кроме того, есть очень трудоемкие технологии, как я рассказывал, закрыть все наносеточками, микросеточками, что много труда требует, но труд роботов будет дешевле. Это на, на перспективу. А что надо делать сегодня? сегодня в муниципалитетах, попросить, чтобы… Сейчас, извините, одну секундочку. Галя, абсолютная тишина. Ой, я извиняюсь, тут вот в квартире маленькое вмешательство. Да, а, да, о чем была последняя фраза, кто напомнил? Да-да-да, муниципалитеты надо попросить. А, да, да, да. Проблема балконов. Если снять полностью ограничение с количества балконов на строящиеся дома, ограничивать только жилую площадь то останется открытый вопрос очень важный. А можем ли мы на общественном уровне проследить, чтобы эти балконы были полностью зелеными По моему ощущению, можно. И при этом можно регулировать с помощью дополнительные арноны и так далее. Те, кто не справляется с, эти, с этой миссией, чтобы дополнительный налог на него был такой, что даже если нет роботов, ему придется самому или садовника вызвать и таким образом сильно сэкономить. То есть последняя фраза есть направление движения уже сегодня. Каждый строящийся дом, каждая улица, чтобы она не, не асфальтом асфальтировалась, а пеской, бетоном и так далее. Сегодня уже можно начать двигаться без специальных больших затрат, просто с прицелом на перспективу. Вот это основная вещь. Благодарю. Аня, есть еще вопросы, пожалуйста? Я не знаю, вопрос ли это. Козлов, Карпу... Карповский, потом Зипко. Uh -huh. Пожалуйста, если можно, очень компактно. Да. Ну, во-первых, в пользу, значит, концепции Михаила Цибулевского, значит, города-сада. Да. Вот Михаил Карповский привел прекраснейший пример с Лос-Анджелесом, Лос где офисные большие дома... Значит, а одноэтажные дома, в принципе, это семейные дома, так. Значит, там поселение. Так? Теперь современнейшие тенденции, технологии, так, значит, они приводят к тому, что децентрализация, уход от массового производства к индивидуальному производству. Так? И таким образом вот эти высотные дома становятся анахронизмом, и города уже становятся малоэтажными. Так, большое спасибо. Пожалуйста. Всего хорошего. Угу. Карповский. Да, Михаил. Включите микрофон. Михаил Карповский. Так, ну, видимо, Извиняюсь. Микрофон. Смотрите. Вот по поводу сельскохозяйственных земель я хочу сказать. В Израиле сельскохозяйственные земли гораздо больше убиваются не застройкой, а транспортом. Количество дублирующих огромное количество дублирующих друг друга шоссе, э, очень маленькая пропускной способности и так далее, и так Значит, Мне кажется, что решение этой проблемы э, такой экспансии да, и сохранения всех хозяйственных земель э, – это наступление на море, но не с помощью островов, а скорее э, так сказать, расширение, э, э, там, предположим, полуостровами какими-то, да? У меня были такие предложения когда-то. Спасибо. Например, то есть вынести э, э, либо места для застройки в море, либо часть транспортных магистралей объединить и вынести тоже в море, что тоже возможно. Ну вот, и тогда мы освобождаемся из хозяйственной земли или земли для застройки, о которых говорит Михаил. Спасибо, Михаил, спасибо. Миша, Михаил выходи. Зыбко. Секундочку, а, Миша Цыбалевский, вы хотите что-нибудь сказать? По, по поводу моря буквально две фразы. Это заявить уже тему для будущих встреч. Море парадоксальным образом самое безопасное место на Земле. И об этом еще Жюль Верн говорил в его романе, посвященном капитану Нема. Дело в том, что на глубине там, около 20 метров мы можем все землетрясения и атомные войны пережить. И тогда даже не, не острова, а мобильные дома, которые могут и на поверхности, и на небольшое погружение, это может оказаться самой экономически привлекательной и безопасной формой жизни на Земле, но это для... Тема другой беседы. И это не то, о чем вы рассказывали. Спасибо. Есть еще какое-то замечание к рассказу? Михаил Зубко. Будьте добры, Михаил. А, спасибо. Ну, я вопрос задавал минут пять назад. И я хотел от, ответить Владимиру. Его возражение получается, что, я, что это именно я предлагаю наступать на сельскохозяйственные земли. Это предложение делали Михаил Цибулевский и Михаил Козлов. Так что... Это сейчас не важно, кто предлагает и что. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Нет. Если вопросов нет, тогда поблагодарим э, доктора Цибулевского за суперинтересную фантазию. Суперинтересную, обоснованную, по-моему, замечательную. Вот. Ну, понятно, что у нее есть некоторые минусы. Мы еще пока не получили на это разрешение. Есть ряд других недостатков. Но это было очень логично, интересно, замечательно. Большое спасибо всем Шабаршалом. До свидания. Спасибо, спасибо большое.